Вы все выходите? Да. Еще кто-то остается на территории завода? Вся Тулическая бригада и представитель находится сейчас здесь со мной. На территории завода морпехов больше нет. Иностранцы есть? Иностранцы есть на территории завода? вообще были. Высокопоставленные лица? Мне об этом известно. А кто был? Где находился? Ну, в составе подразделений э, там, вооруженных сил Украины есть иностранцы. Нет, не те, которые в составе вооруженных сил Украины, а те, которые приехали кураторы, к нам. Кураторы. Нет, их неизвестно. Я никаких кураторов не знаю, там, иностранцев э, высокопоставленных, которые давали бы какие-то инструкции.